друзья всем привет в этом видосе покажу как я менял расположение валов то есть точнее менял вращение редукторов этого вот шестерочный семерочный какими нюансами столкнулся вот если интересно смотрите видос до конца никаких сварочных работ все по-простому и все выглядит так как должно на мой взгляд должно это выглядеть ничего сложного нет повторит любой Хитарюги, вам отдельный, огромный, как вот тот болт, висящий на стене, приветище. Без вас скукотища на канале капец. Так что пишите ваши паршивые комментарии, будем их все вместе читать. Все, хорэ Погнали. Продолжаем построечку мини-трахтарка рулевая. Вот это вывесил в одну сторону. Почему именно в эту? Потому что рулевая будет стоять с этой стороны. Рулевая колонка. Она шестерочная в данном случае. Ну, возможно будет стоять семерочная с длинным валом. Я сам еще пока не знаю. Мужики, только примеряюсь. Вот. Помним, да, что у семерки длинный вал, у шестерки короткий. Вот. И как только я сюда ее не ставил в заводском исполнении, не становится она, не становится так, как мне бы хотелось. Поэтому сейчас будем менять вращение, а точнее переворачивать вал на другую сторону. В интернете много видосов, но я запилю свой. У меня он будет простой. Без, всяких, без всякого там фанатизма, сварочных работ и прочей лабуды. Все будет по-простому. Берем и разворачиваем. Так, ну первым делом, что надо? Надо разобрать редуктор. Вот я уже один разобрал, тоже он у меня шестерочный. Вот. Ну, не, не такой грязный, будем так говорить, почище. Выбрал, чтоб меньше... Сейчас заниматься этими вещами. Все, достается отсюда. Вот Выбил сальник. Вот этот, который стоит вот здесь. И сюда, сюда нужно будет поставить глушку. Люди по-всякому делают. Ну, вот она, девяточная глушечка с блока. Ваз, вазовская, да? Она чуть-чуть... Свободно входит да? Ее нужно Немножко раздать Пойдемте, сейчас покажу, как я это сделал Так, наковальня Взял Ну, у меня много Чего там валяется Шаровый, камазовский По-моему, если я не ошибаюсь Вот В наковальню ставится глушечка Вот таким образом И молотком аккуратненько раздается вот я уже одну э, сделал немножко ее расширил по кругу ну, то есть так без фанатизма простукивал и теперь она становится как бы ну, не проваливается остается ее только забить забивать буду э, вот какой-то какой-то подходящий кусок металла внутрь становится вот и вот таким вот образом э, Приглашу ее туда, на место, чтобы она села. Слегка, слегка, мужики. Промажу вот так по краю герметика. Вот. Без фанатизма, так, слегка. Вот, забью и все. Она по ходу движения герметик станет там, где ему нужно. Вот. Самый простой, легкий вариант. Цена вопроса в автомагазине. Одна глушка стоит 35 рублей. Вот. Как-то так. Намазал герметиком. Ну, как намазал, так и намазал. Лишнее сейчас оно срежется, снимется. Здесь протрется. Вот. И ставлю и забиваю. Все, глушечку забил. Не до конца, нет. Она зашла тут чуть-чуть. Сейчас я лишнее протру. И покажу. Вот так вот теперь это дело, мужики, выглядит. Лишнее протер. Все. Засадил ее. Ну, слегка. Абсолютно слегка, тут буквально миллиметрик от, от этой вот выборки. Давления здесь никакого не, нет, чтобы там ее выдавило. Главное, чтобы она э, держалась. Все, теперь ставим сейчас на место подшипничек, кидаем вал. И то есть э, собираю и подшипник сюда. Следующий этап это высверлить по центру отверстия. Вал у нас на 19, ну 19 сверла у меня нет. Есть 20 коронка. Ищем центр. Я, по крайней мере, вот, искал разметчиком вот таким. Очень помог в этом деле четко найти центр. Все, высверливаем. По крайней мере, я высверливаю под 20. -очку. Итак, друзья, поставил вал. Вот, снизу подшипник, а сверху подшипничек и теперь прежде чем ставить вот эту обойму которая ну, упорная да я не знаю как там ее правильно называется вот сюда сейчас поставлю сальник посмотрел я значит кто как делает самое простое это взять сальник нужного размера вот проехала на магазина 34 а может даже и 5 и нашел я эти сальники в тракторном магазине нужного калибра нужного размера вот значит по я не знаю сейчас цифры будут видно 36 внутренний 19 толщина 7 миллиметров откуда он я не знаю я просто спросил говорю, нужен мужики размер вот ездил с вот этой обоймой со штангелем вот промерял все идеально просто идеально он садится сюда на 19 получается вал и забивается сюда на вот эту вот обойму 7 миллиметров как раз как раз блин, как бы так достать чтобы он не рассыпался сейчас покажу если становится подшипник вот таким вот образом да он чуть-чуть заходит там внутрь и вот этого расстояния вообще шикарно хватает для сальника цена вопросов 75 рублей. Вот отсюда, с этой стороны, если его запрессовывать вот так вот, то он немножко большеват, поэтому запрессовывать буду вот таким образом, сейчас проверял, отлично, кусочек трубы подходящий, разрезал, сжал так, чтобы она становилась вовнутрь, запрессовывать буду в тесах, никаких ударов, все должно быть нежно. А сейчас, впрочем, вот на штатив поставлю. И покажу так надеюсь будет видно мужики поэтому сильно не серчайте вот новенький сальничек где у меня тут поровнее сторона вот это все надеваю вот так вот его и немножко лица сюда так чтобы хорошо так зашел Всё. и со стороны подшипника ставлю вот таким вот образом вот. сейчас зажимаю в кисы уже передал чуть-чуть Проверяем сейчас, теперь надо достать трубу, Во. отлично, чуть кривенько стал, труба неровно срезана, ну, мы сейчас его поправим так как, так как нужно, главное что он уже и сидит так как надо. Все, сейчас вот так ставлю по плоскости и что-нибудь наставляю. Так Такую тупенькую отвертку беру и немножко его изнутри, изнутри, мужики, поправляю слегка. Еще. Та елки-палки. Там, где нужно. Без фанатизма, нежно так. Ну вот, в принципе, в принципе. И все. Сейчас, сейчас покажу. Вот так, друзья. Спокойно сюда запрессовался сальник. Вот, нигде не завернуло. При этом очень-очень-очень плотно. Все, сейчас ставим это на место. И дальше покажу. Вот. Но ну, перед тем как собрать вот эти прокладки, которые здесь стояли. Вот. Их же и ставлю. Перед тем, как собрать, сейчас по вот этой обойме намазываю герметиком вот, со шприца, как я уже показывал. да, То есть, вот так вот делаю такую прокладку. Именно по железу, по металлу. Вот. Это для того, чтобы масло, если вдруг из-под вот этой обоймы с этой стороны чтобы оно не выходило через вот это отверстие. Все, теперь оно сейчас по плоскости прижмется. Герметик расползется. Тут сальник держит. Если туда разойдется, ничего страшного нет. Будет такая прокладочка, которая будет все это дело э, держать, прижимать. Вот, никаких проблем. И аккуратный, красивый редуктор получается. Все, закручиваем. Ставим сейчас вал этот на место. Все ставим на место. Собираем. Так, дальше продолжаем. Разобрал. Значит, сальничек здесь вот в таком печальном состоянии. Поэтому его достал и буду сейчас ставить новый сальничек сюда, мужики. Вот, чтобы уже ничего не бежало. Это большой сальник. Маленькие мы их достаем, помните, да? Они нам не нужны, даже если они хорошие. И также ставлю глушку так продолжаю значит переворачивать вал на семерочном редукторе вот соответственно все то же самое вся процедура с той стороны стоит игрушечка здесь но, но но но где тут вот на, на верстаке такой бардачище сейчас соберу и надо вот здесь прибраться Наверное, только у меня такой бардак. Больше ни у кого. Вот эта шайба, которая прижимная. Единственная разница здесь, здесь на семерочном просвелена коронкой на 22, потому что вал здесь 21. Где сальник ходит 19. Чтобы он пролазил на 22. В шестерочном Здесь идет шлицевая, там 19-й, просвелено на 20. Вот. Вот это одна разница. Другая разница. Какая? Помните, да? Вот эту обойму, которая ставится, прижимает подшипник. На шестерочном, мужики, редукторе. Вот здесь внутреннее половиной. Ну, 36-й сальник. Где он у нас тут? Так, вот он. 36-й. Понаружи. Почему-то говорю, потому что он ну, понаружи. Внутренний 19. Семерочка вот эта толщина. Туда залез. С натягом хорошим, но заскочил. Так вот. Вот этот сальник. Я думал, обойма это одинаковые, что там. А нет. Здесь вот эта обойма. Вот здесь, внутряночка. Поменьше. Поменьше, мужики. Здесь внутрянка 32 с половиной искал сальник по наружи 33 в общем не нашел но нашел э, сальничек 32 то есть вот он по 32 внутренний также 19 и толщиной он 6 э, миллиметров но сюда он э, как бы свободно проходит как бы показательной рукой Буквально тут не хватает вот эти вот полмиллиметрика, чтобы он спокойненько сюда запрессовался. Вот. Побегал тоже по магазинам. Вот такой сальник в Камазовском нашел. Стоит 250 рублей. Ну, цена сумасшедшая, конечно. По итогу я его не купил. Поехал на рынок, там где торгуют запчастями к мотоблокам и всеми остальными причандалами. Вот этот сальничек 50 рублей. Точно такой же, один в один. Даже вот все вот эти надписи, которые тут присутствуют по сравнению с КамАЗовским, один в один. Только в пять раз дешевле. Ну сейчас попробую показать. Снимать это не буду. А вот таким вот образом. И еще чуть-чуть кривенько, ну вот с этой стороны. Вот Чутка вот вот здесь вот. Так, все. Все, сальничек немножечко, вот он, если видно, будет слегка с этой стороны разошелся. Этого будет достаточно, чтобы ему зацепиться, не порвался. где ты там. Все замечательно, резинки, точнее пружинки пока еще не ставил. Все, теперь сейчас все это дело нужно сюда запрессовать, запрессовывать буду также в тесах, мужики сейчас также через э, вот эту сторону со стороны подшипника то есть вот таким вот образом ставить вот ставить и запрессовывать, запрессовывать буду вот ключик обратная сторона она как раз будет давить на края на края сальника вот и они его еще чуть сожмут и будет то что нужно Прямо вот, сейчас покажу. Так. Чуть-чуть маслица. Чуть-чуть, чтобы он хорошо. хорошо сел. Так, как надо. Мне рукой не хочет. Ну, задаем его сейчас вот таким вот образом. Все, сидит на месте. Сейчас поправим его как надо. На месте. Пружинка вот она, от сальника, потому что ему нужно будет растянуться. Пружинку одену потом смазываю сейчас маслом его внутри, чуть-чуть вот здесь, и потом только начинаю одевать. Предварительно вал от ржавчины, от грязи, болгаркой, щеткой почистил гладенький все только так больше никак все налил масло сюда внутрь по сальнику вот и сейчас одеваю все сальник на месте а точнее вот эта обойма вместе с сальником и теперь остается Мужики, вот так отодвинуть подшипник. придержать, взять, я не знаю, что-нибудь тоненькую отверточку и накинуть пружинку на свое место. Все, пружинка на месте. И теперь остается только все это дело собрать. То есть там попадаем, тут одеваем, вставляем. Все это назад эти прокладки и прижимаю соответственно уже вот этой предварительно также намазав герметиком сейчас вот это все дело соберу протру опять же герметиком по обойме и все это дело зажимаю так прокладки все три стоят герметиком вот так вот по обойме и теперь вот это так чуть-чуть протираем и прижимаем. Вот. можно можно покрутить ее, чтобы герметик разошелся равномерно. Вот а вот теперь, когда он зажмется Будет все замечательно. Все. Ну вот и все. Собрано. Лишний герметик даже вот повыходил вот здесь. Так что все будет шикардос. Вал крутится э, нормально. Нелегко, не жестко. Ну то есть те же самые шайбы поставил, что и были. Ну вот эти я имею в виду прокладки. Все, сейчас ставим. Ставлю вот этот вал. Маслом его только еще разок смажу. Он масленочкой. Сальник здесь поменял на новый. Потому что где он тут старенький? Где вот в таком печальном состоянии, что хе -хе, поменял. Все, собирать. Собирать и мерить. Ну вот, друзья, на этом видос в принципе можно закончить. Валы перевернуты. Что семерочный, что шестерочный редуктор. Вот. Теперь осталось сюда их адекватненько так разместить. Не знаю, какой буду использовать, но это уже в другой серии. Возможно, придется перегнуть сошку, возможно, еще какие-то будут манипуляции, а возможно останется все так, как есть. Вот. Все выглядит симпатично, красиво, так как должно быть. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.